В этом видео только реальная торговля на Алимтрейд. Все плюсы и все минусы в прямом эфире. Парлай – это самая прибыльная стратегия и при этом безопасна для депозита. Досмотрите это видео до конца, в нем много полезной информации. С вами Николай Буров, сегодня шестой день Парлай-марафона, погнали! Переходим на реальный счет. На нашем счете 8750 рублей. Проверяем историю сделок. Так, последняя сделка у нас была в минус. В общем, поэтому оставляем ставку 500 рублей. Ставки мы делаем счастями, две ставки по 500 рублей, это 10% от нашего депозита. Выделяем 15 минут на подготовку, не спешим. В это время изучаем самые высокодоходные активы, строим линии поддержки и сопротивления и анализируем новости. И всегда делаем скриншоты сделок. Самые высокодоходные активы – евро, доллар, фунт, доллар. Удаляем все предыдущие индикаторы. Проверяем за 30 минут, за 1 час, за один день и за несколько дней. линии поддержки и сопротивления и анализируем новости. Заходим на повышение. Обе сделки заходят в минус. Так, проверяем, где сделки заходят в минус. Оставляем ставку 500 рублей и продолжаем анализ. Делаем скриншот. Проверяем. Так, завис. Так, завис компьютер. Да, опасная, конечно, торговля лагает. Так, обе сделки заходят в плюс. Сохраняем. Проверяем. Две сделки заходят в плюс. И увеличиваем ставку до 700 рублей. Продолжаем анализ. Ждем пик и заходим на понижение. Делаем скриншот, без сделки заходят в минус. Сохраняем, проверяем. Две сделки заходят в минус. На нашем счете 7170 рублей. Наш убыток сегодня 1580 рублей. Переходим на учебный счет.